Всем привет, друзья! Вы на канале ArturFoxer и извините, что не было ну, так долго новых видео. Так, и сегодня мы поиграем вот в такую вот прикольную игрушку под названием Барабанная дробь Арсенал. Да. Так, ух ты, я за красного, люблю за красного играть, потому что я кстати, с этой бандой хожу там. Так, тихо, тихо. А, -а, а, я не пойду туда. А ну-ка, что здесь? Брата... О, там уже братаны мои ходят по крыше. Ух ты, а я яму какую-то нашел. О. -о, -о, -о, -о. Чего? Почему? Почему? Я ж нормальным был. Ой-ой-ой-ой-ой. Открывай меня. Я тебя прикрою, чувак. Ох-ох. Ох-ох. Это что сейчас было выведано, как машины? Раз, размазываю. Ух, это наш ходит. Здесь размазываем их, походу. Помогал. Так, вот я по лесенке забираюсь. Так, И уже катка закончилась. О! Ромаха. Это же некий хуй! Это код, знаете, кто этот кот? Это кот и громад. Он здесь тоже есть. Ну копия, что это такое, так вам предлагают выбрать карту. Инстаграм у вас новый подписчик. Кстати, заходите на мой инстаграм. Инстаграм называется Юнкерс сорок три. Я буду в красных команде. Мне понравилось красными Воу! Чувайна? война? Э, что на моих друзей там все полезли? Капец! Воу! Вот они тут все, короче. А, они тут тусовались и без меня, главное. Ну все, им конец. Фу. А я буду по ним страдать. Здравствуйте. Эх, меня этот синий кот раздал Надо было лучше соседей играть. А, -а, а, спасите! Ага, они -а -а, меня уничтожено. Так, все. Они а какашки! доеду уже! Э, блин, я ему голову уже стремил. что он такой? Бурашка. Ладно, все. Настолько время стейпер. Э! Почему такой звук? Это кот и громан играет. Почему он за него? Тут, тут кот и громан, вот да, по Кот и громад! Твой подписчик какой-то громадный. Кто-то громадный меня не пощадил. я его ж не подписываю. Помогайте красный, блин, мне красный не помогает, что это блин за за команда такая, помощник. Э, они блин такие сильные. Все. Мне надоело. Огонь по штурмовым. Бандит. Я прикрою. Я как раз ты разъезжал. По... Идем в ручку Я хотел в Да почему мы спамнемся рядом с этим? воде. он под мастиком спрятался. Такой. О, ничего, сейчас я по ним стреляю. Давайте охранять. Зато я хоть одного застрелил. Ку-то игроман. О, ты меня игроман завалил. А я уже только четыре убил. Ладно, ну, ладно, Сейчас Еще похвитаемся. <смех> я хотел к этой игроману завалить ладно прости меня кот и громан <связь> смотришь меня но реально этому коту и громану нечем противостоять <связь> почему он шеф это не шеф изи Надоело! Аллилуйя! Я убежаю! Вс ⁇ Ч ⁇ в панике? Ты как в КСГУ? Давайте в КСГУ Ой. давай. Я не хочу. Ну, два я делаю. Да вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Клоуны что ли? А, и да, мы это в красных странах. Чувак, я тебя прикрываю сейчас. Я тут никого. Что это такое? Клоуны! Принимай! Они не убиты мне кажется. Я его убил. А, за <свист> меня! Хорошо, что я убил его. Так он мне не хил, а так что... -то. Кстати... Сейчас этим чувачком... Я тут не обкакакался! Надо это убрать сейчас. Извините, что она мне вылазит. Мы зависли ладно и на такой вот прекрасный нотик где все зависло и все залагало от такого ставьте лайки подписывайтесь на канал ну, а с вами был артем робоксер и да артем военный называйте меня как хотите да и всем отличного настроения, всем удачи всем пока пока